чего начинается программа очистки организма тысячу раз задавал себе этот вопрос и тысячу раз менялся на него ответ мир меняется жизнь меняется мы меняемся все в мире меняется и тот кто думает что вот с этими мыслями я проживу всю жизнь 30 лет назад если мне кто-то бы сказал что я буду чиститься еще буду об этом кому-то рассказывать и подсказывать, как сделать правильно, чтобы наделать поменьше ошибок. Конечно, я бы очень долго смеялся, но сегодня я это делаю. Почему? Потому что все абсолютно столкнутся с одними и теми же, как правило, проблемами. Опыт у меня большой, и, как правило, когда я спрашиваю людей, они сталкиваются с одними и теми же вопросами. Поэтому, пригодится вам это или нет, я не знаю. Но поскольку это видео, его можно выключить и не слушать, или можно послушать и сделать для себя какие-то выводы. Итак. Во-первых, те люди, которые думают, что они чиститься никогда не будут, и это им не надо, правильно выключайте видео, но чиститься они все равно будут, потому что все чистятся. Каждый организм ежедневно чистится. Как там у фазелия Искандера, помните? А что, дядя Ленин тоже какает? Не поверите, все чистятся каждый день. Самый простой способ очистки при помощи мочей и кала ⁇ это одна из выделительных систем. У нас их четыре при помощи дыхания, при помощи кожи. Это лимфатическая система у нас работает и слизистая. И если три не справляются, то есть э, при помощи мочей и кала не выводится что-то, и не выводится это через лимфатическую систему, если мы спортом мало занимаемся, то нашим нашем что-то остается, начинает организм выводить через слизистую. Как он это делает? Организм. Наш умный, он понимает, что нас нужно лишить силы, чтобы мы упали и лежали, не двигались, не мешали ему почиститься. Поднимает нам температуру для этого, чтобы лимфатическая система заработала, начала через кожу выводить. Через слизистую начинают идти сопли, ну, иногда начинают понос. Ну, в общем, называется это простуда или желудочный грипп, или как угодно там врачи это называют, но по сути это идет очистка организма. Организм почистится и придет в норму. Понимаем мы это, не понимаем. Это происходит всегда со всеми, даже с теми, кто думает, что им не нужна очистка. Врачи этой очистки всячески препятствуют. Организм повышает температуру, они дают жаропонижающие. Аппетит пропадает, нам говорят, ну поешь хотя бы бульончика, силы наберись. Организм пытается вывести слизь через нос, нам закапывают нос, сужая сосуды, чтобы она не выходила. А грибки, бактерии можно убить антибиотиками и вроде все нормально. И если вас такая тенденция не пугает что чем больше у вас в аптечке таблеток, тем больше вы больной. Еще раз повторю, чем больше в аптечке у человека таблеток, тем больше у него болезней. Здоровому таблетки не нужны. Так что, если вы, имея в аптечке антибиотики, жаропонижающие и прочую траву, говорите всем, что вы здоровый человек, и себе это говорите, то можете продолжать это делать, но дальше таблеток будет только больше. Надо просто себе в этом Честно признаться. И когда я это понял, лет 40, ну, раньше я этого не понимал, потому что был стройный, красивый, широкоплечий, и я думал, зачем мне чиститься 30 лет, если у меня все в порядке, если у вас тоже все в порядке, не надо. Прошло время, и я стал не такой стройный. Да? Появился тут вот такой у меня рюкзачок в 40 лет И я подумал, надо бы мне что-то начинать с этим делать Поскольку знаний никаких не было, ну и собственно я их не сильно искал Поэтому я подум... мы ищем сначала по своим знакомым Поскольку у меня знакомые мама с папой не чистились У них животики были большие, у мамы в 30 лет, у папы в 40 начал расти В 50 у них были уже такие солидные животики, они были солидные люди и болели, как и все. Кстати, вопрос, как все, это они так для себя выдумали. Потому что все люди не болели, но им было приятно думать, что все болеют, а они как все. На самом деле были люди, которые не болели, и вот у них надо было спрашивать, что нужно делать. Но тогда я об этом не знал. Поэтому все, что я подумал, что нужно с этим делать, чтобы стать опять таким, надо перестать есть. У меня бабушка соблюдала пост, и я решил соблюдать пост. Вот с 40 лет я начал соблюдать пост. Это как... Ну, я думаю, раз люди, много людей это делают, то это правильно. Это неправильно. Потому что, <как> соблюдая пост, нужно, во-первых, советоваться с теми, кто тебе назначает этот пост. Потому что там люди есть опытные. Ну, они не все, но многие из них опытные уже. Вот. А я решил сам по себе. Так вот, неправильно то, что я сам начал это делать. Вот. Есть третья стадия. Это вторая стадия. Есть третья стадия. И мы знаем, что есть люди такие, такие и такие, да. На этом этапе может мы не задумываемся, что надо, надо чиститься. На этом этапе, ну, может быть задумываемся. Но иногда пропускаем этот момент и приходим к этому этапу, когда чистится уже надо сто процентов, но очень напряжительно, потому что мы думаем, о, я уже таким никогда не стану. Это тоже неправда потому что есть люди, которые были такими и стали такими. Фотографии в интернете вы их можете найти, можете считать, что это фотошоп, но, ребятки, верите вы или не верите, это ваше задача поверить во что-то или нет. Без веры ничего мы не получаем. Поэтому если вы поверите, то, возможно, у вас получится. А если не поверите, то таким можно тоже жить. Люди живут, ходят с колясочками или их обслуживают. Сами они шнурки завязать не могут. Но, в принципе, есть сегодня службы, которые могут помочь это делать и будут помогать. Поэтому выбор всегда есть. Мы чистимся, я чищусь. И когда... Вопрос, когда надо было начинать мне чиститься? Ну, во-первых, я думаю, что начинать надо было вот здесь, вот на этом этапе. Тогда бы у меня не было вот этого этапа. Потому что теперь я прыгаю между ними. Я иногда становлюсь таким, потом опять становлюсь таким. У меня есть фотография, я могу показать. То есть, если бы я с этого этапа не начал чиститься, то я бы стал таким. Потому что у меня все по физиологии моих родителей, по генетике, я склонен к тому, чтобы быть таким, как они. А задачи в жизни, задачи в жизни какие, знаете, они очень простые. Их две, да, продолжение рода и передача знаний. И продолжение рода, конечно, мы все делаем, для этого много ума не надо, да, как э, говорят, ты кого хотел, мальчика или девочку, я просто, в принципе, хотел получить удовольствие. Поэтому получили удовольствие, продолжение рода будет, даже без знаний, без, без ума. Чем меньше ума, тем больше продолжение рода, как показывает практика. А вот передача знаний – это вопрос очень непростой, и большинство людей не передают знания, передают просто то, что они приобрели. Вот мои родители приобрели немножко больше, чем я, и они передали это мне. Я не захотел это взять. И вы тоже, если у вас есть склонность к полноте, есть люди, которые думают, ну, у меня все толстые, и я тоже таким должен быть. Неправда. Вы можете это регулировать, при желании, Конечно. И один из способов это регулировать, это очистка организма. Один, повторяю, из способов. Их есть несколько. Вернее, очисток есть несколько, потому что если мы чистим тело, это одна очистка. Их есть обязательно три. Ну, мы состоим из трех ипостасей, трех сущностей, трех сути человеческих. Три их. Это тело наше, наша душа и наш дух. И чистить надо все три Психологи утверждают, что надо только с духом разбираться. Священники разных там, религий говорят, с душой надо разбираться. Люди, которые говорят, надо чистить тело, говорят, что с телом этого достаточно. Но это не работает в отдельности. Они все три работают вместе. Поэтому чиститься надо на трех уровнях. Собственно, вот к чему я пришел. И вот что мы делаем. Все контакты вы найдете под этим видео. И если вы уже на этом этапе, или даже на этом, то, в принципе, надо начинать бить тревогу. И вам понадобится человек, который уже прошел какой-то путь и нашел какие-то очистки, которые действенны. Потому что если вы будете начинать сначала, то пройдете тот же путь, который и я. Будете пробовать все подряд, пока не выберете для себя что-то хорошее. Я чищусь на протяжении 20 лет. И только 8 лет я чищу правильно. Потому что, когда я начинал, у меня были проблемы. И со здоровьем начались проблемы после очистки, точно так же, как и были до очистки. Мне стало лучше сначала, я стал худой. Первый, первый пост, который я держал, я похудел на 17 килограмм. То есть я держал строгий пост. И это привело к тому, что потом я начал поправляться еще больше, чем я похудел. И если бы я так продолжал то в принципе ну, с организмом могли бы быть проблемы. Они начались, но я тогда на это еще не обратил внимания. Ну, молодой был, 40 лет. вот Последние 8 лет я выбираю те очистки, которые дешевле, чем сегодня присутствуют на рынке. Дешевле по, по, по цене, потому что есть очень дорогие очистки. И если вы уже сталкивались с этим, то наверняка сталкивались, что это стоит очень дорого э, по деньгам. И вы будете их пробовать, потому что люди, которые их продают, они умеют рассказывать так, чтобы вы захотели это сделать. Есть очень дорогие и неэффективные очистки, и это тоже присутствует. И если вы с этим сталкивались, то скорее всего вы сейчас думаете, да нифига эта очистка не помогает, пробовал я, знаю. Но, повторяю, три ипостаси надо чистить. Если вы будете сталкиваться с одной какой-то, вы всегда будете терять на этом. Время деньги ну и самое главное здоровье потому что если чистится неправильно то здоровье от этого тоже страдает ну серьезно в интернете есть бесплатные вот бесплатных очисток там полно до да? касторку какую-то с намешать с э, апельсиновым соком или с лимонным соком выпить и там ты будешь писать ты увидишь что из тебя выходит кровью будешь писать вау, красная моча кровь не красная моча, это кровь и люди думают что это хорошо а потом начинают попадать в больницу и понимают, что это плохо. Но о том, как они попали в больницу, они уже в интернет не выставляют видео, а о том, как они чистились, что они получили, они выставляют видео. Потом, если вы с ними столкнетесь, скорее всего, начнете чиститься. Содой начнет чиститься, перекисью водорода, упаренной мочой, и бог его еще знает чем, называя это все народной медициной. Но в народе с очень полезными рецептами есть полно совершенно безбашенных и бесполезных. И отличить их друг от друга можно только попробовав. Хотите попробовать? Пожалуйста, но включайте мозг. Потому что их есть очень много. Изобилуют интернет способами очистки. Но если вы хотите все-таки прийти к какому-то серьезному результату, то надо чиститься, во-первых, на трех уровнях, на трех. Тело, душа и дух. На этих трех одновременно желательно начинать. Ну и выбирать то, что качественное, и то, что не стоит бешеных денег. Вот Я... За 8 лет пришел к определенным э, результатам. Я вам скажу, с чего я начинал. Первое, это с голодания, то есть пост соблюдал. Второе, это очистку при помощи каких-то продуктов. Это была компания Amway, которая была, очистка это была крутая, очень дорогая, но совсем неэффективная. И я чистился, чистился, в конце концов я бросил, понял, что я просто трачу деньги ни на что. Вот Не знаю, там сейчас, наверное, МВЦ возмутятся, у нас хорошая очистка, возможно, у вас и хорошая очистка, но на то время, может быть, люди были не те, которые мне прописали эту очистку, потому что все прописывали разную, они до сих пор прописывают разную. Попробуйте к одному МВЦ подойти, потом к другому, потом к третьему, и увидите, что все разную очистку прописывают. У них нет определенной программы, как это делать. Вот. Потом была компания Коралловый клуб, там уже очистка была в программе, и эта программа была очень эффективная. Они говорили, это стоит недорого, это стоит, там, тогда стоило 68 евро, я не знаю сейчас сколько стоит, <как> вот. но, естественно, этого не хватило на 68 евро, потому что там нужна была и вода, и антиоксиданты к этому, и э, нужно было брать еще э, лицетин, ну, кое-что кое добирать. В принципе, самая оптимальная очистка, это стоило где-то 150 евро. Если проходить еще и программу противогрибковую, то это где-то 200 евро стоило. Мне тогда. Вот. Сейчас я не знаю, может быть там что-то поменялось, но на то время я использовал эту программу, и я говорил людям, которые хотели почиститься, вот есть, хотите почиститься? Вот такая вот сумма, вот такая вот очистка. Вот. Я пользовался этой программой 5 лет, и на то время другие программы были не столько эффективны, самое главное, они не были разумно построены. То есть при помощи воды, при помощи антиоксидантов, при помощи продуктов, которые очищают и продуктов, которые подкармливают иммунную систему, восстанавливают, при помощи ну, все пять вещей, при помощи движения. Все это вместе, если делать, то очистка работала очень хорошо. И на этой очистке это первая очистка, которая дала очень хороший результат. Вот. Поэтому, если вы пользуетесь продуктами Кораллового клуба, пользуйтесь, они очень хорошие, и я уверен, что и до сих пор они хорошие, потому что не могут они испортиться так быстро. В компаниях портятся продукты со временем, Именно то время, когда я уходил из Кораллового клуба, это действительно начало происходить, потому что продукты начали некоторые дорожать, ну, а некоторые начали, ну, пропала связь с с руководством компании, чтобы сказать, вот это вот так не работает. Вот это был человек, который этим заведовал, и к нему можно было обратиться. Этот человек ушел, и на этом закончилась связь с руководством компании. Соответствует он качеству или, или уже не соответствует. Спросить не у кого там было. Поэтому я пришел туда, куда ушел тот человек, который отвечал за качество продукции в Коралловом клубе. И он создал свою компанию, и вот тут качество сегодня раза в три выше, чем то, которым я пользовался. А по цене ниже. Поэтому, когда мы, мир идет вперед, нам нужно либо идти вместе с ним и разбираться, либо останавливаться и говорить, это самое лучшее, больше меня ничего не интересует. Тогда из МВМ можно было не уходить. Там тоже так все говорили. Вот. Потому что в жизни есть очень простой способ выбора. Мы пробуем одно яблоко, пробуем второе и выбираем, какое для нас вкуснее. И вкус со временем меняется, погода меняется. Жизнь меняется, все меняется. Если вкусы наши не меняются, то мы умерли. А если мы не умерли, то они будут меняться. В детстве я не любил лук. Вообще не мог его есть. Жареный особенно. Если попадался где-то лук, я все, это я вообще все не ел. Вот. Сегодня я без лука вообще не представляю себе жизни. Самое любимое мое блюдо. В жизни меняется отношение к разным-разным вещам. Поэтому надо следить за этими тенденциями, надо понимать, что нам... Раньше я мог пить воду из колодца, когда я родился, у нас во дворе был колодец. Сегодня я понимаю, что даже если бы я там родился снова, я бы пить воду из того колодца не смог бы. Почему? Потому что рядом заводов куча, и уже эта вода... И тогда еще она становилась уже хуже. Мы ходили, это что-то выясняли, писали письма, но пофигу это все было, потому что... Мир идет вперед, он не стоит на месте. Поэтому сегодня я пью воду коралловую. Она такая же, как я когда-то пил из колодца. Поэтому я болею меньше, чем те люди, которые покупают воду в магазине, дороже, чем я пью коралловую воду. Но они болеют. Почему? Они платят за плохую воду, а я плачу за хорошую. И людям, которым я это иногда показываю, они говорят, ой, ты просто денег хочешь заработать. Нормально, я хочу денег заработать. Все, вам не надо это, с этим разбираться. Главный вопрос, что мы пьем, у них не стоит. Они боятся за свои деньги, потерять свои деньги. И они платят дороже за плохую воду. Почему? А то в магазине продается. Пришел, купил, никто ему ничего не рассказывает. А тут кто-то ему что-то рассказывает. Зачем? Да, в принципе, действительно, зачем? Покупайте в магазине. Вот. И я разобрался с этим. Я покупаю коралловую воду и пью. А вы разберитесь сами. Это же ваша жизнь, ваш желудок, ваше здоровье. Что вы туда заливаете, то вы потом и получаете. В плане болезней, в плане проблем, в плане э, усталости, в плане, э, когда организм не может вывести при помощи первых выделительных систем, самых основных, при помощи а когда он вот такие, он начинает оставлять. И если мы здесь не чухаемся, то вот сюда вот мы постепенно приходим. А, вот. а это сопутствует болезни, потому что здесь развиваются все, э, все болезни. Вот тут, вот, вот в этом месте. Изначально здесь начинает гнить, потому что вы думаете, там комок нерва или какой-то там жизненный опыт? Нет. Там и там разводится, ну, я не знаю, оставьте дома, вот в ведре, возьмите, оставьте и посмотрите, что там будет. Что там будет разводиться? Может быть, там жизненный опыт появится? Или комок нерва может быть, там образуется? Нет. Там будут разводиться болезни, и гадость будет всякая разводиться. И если мы эту гадость носим с собой, то рано или поздно не мудрено, что организм откуда берет питательные вещества? Из желудка. Печень берет, передает в кровь, э, почки тоже берут. И если они берут оттуда токсины и передают в кровь, токсины разносятся по всему организму, а это начинается усталость, э, грусть в голове начинается, появляется депрессия, а от этого все болезни. И... Чтобы вылечить башку, надо вылечить кишку, да? Или наоборот. Поэтому, кто думает, что не надо чиститься, продолжайте думать. А те, кто понимает, что надо начинать уже что-то делать, и вы хотите не доделать столько же ошибок, сколько наделал я в свое время, когда я начинал чиститься, то вы можете обратиться к человеку опытному, то есть ко мне. Или к любому другому. Мои координаты вы найдете под этим видео. И заказать программу очистки. Я вам покажу одну. Одна из У нас есть несколько, но это одна самая эффективная, самая простая. Начинайте с нее, почиститесь. Если нужна будет консультация, как я уже сказал, ко мне вы всегда сможете обратиться. Или к людям, координаты которых вы найдете под этим видео. И они всегда будут с вами на связи, если вдруг появятся какие-то вопросы на время очистки. Вот этим вот я занимаюсь последние 8 лет. И добро пожаловать в новый мир чистоты и красоты. Я вам желаю хорошего настроения, здоровья. И не заводить, не доводить себя до вот этого вот результата. Всем пока. С вами был Александр Волин. Комплексная программа очистки компании Аврора. Как принимать? Первое. Улучшение качества воды. Мы используем для этого коралла. Один пакетик на полтора литра.